Тревожали меня трели соловья и хрустальная вода быстрого ручьев. Я в цветах тебя найду и в траве кустой. Сколько бы мне было беды, отведу рукой. Я в цветах тебя найду и в траве кустой. Сколько б не было беды, отведу рукой тонкая моя, березка белая, тонкая моя, березка русская, С белой птицей полечу, с раненым крылом, с Снегом белым забеду в небе. Голубой А тоска моя печаль С ветром улетит Мне теперь ее не С Богом отпустить А тоска моя печаль С ветром улетит Мне теперь ее не шаг С Богом отпустить Каждый ты моя Березка белая, как же ты моя, Березка русская? Разве можно позабыть эти вечера, Где так хочется любить с ночи до утра? Но вернуть никак нельзя. Блеск воды Быстрого ручья Где же ты моя Березка белая Где же ты моя Сколько ласки для тебя, да все сердце моем. Я тебя к себе пришлю, снова мы вдвоем. Без тебя мне не прожить, в том краю ушел только смысле о тебе я дышу еще. Без тебя мне не прожить в том краю чушу, Только смысле о тебе я дышу еще. Тонкая моя, березка белая, Граши ты моя, Березка русская Где же ты, моя березка?